Итак, следующий альбом про випера. Каждый из нас хотел бы написать популярную ну или хитовую песню. Но если взяться за это дело с таким настроением, то, конечно, ничего никогда не напишешь. Так что в этом альбоме всего лишь будет одна моя пока песня. Музыка, конечно, будет где-то с фонотики и тюги. Что получится, конечно, я не знаю. Но главное это, конечно, пробовать. И пробовать. Но остальные песни, вот, на, стихи наших классиков, так что все, всем пока и удачного прослушивания.